Здарова бандиты, и бандитки, а также их родители, с вами снова я Бобруха И сегодня у нас будет шикарное видео, я вам советую досмотреть его до конца Вы просто удивитесь от этой игры, она настолько замечательная, что блин, ну я не знаю Я вчера просто сидел и плакал, что я так играть не могу Вот, поэтому досмотрите до конца данное видео, вы не пожалеете а если пожалеете, напишите об этом в комментариях. И если не пожалеете, тоже пишите в комментариях ваше мнение об этой игре. Как это было круто. Вот. Советую досмотреть до конца. Ну и подписаться на все ссылки, которые найдете под данным видео. Буду вам очень благодарен. Я вас всех обнял. До скорых встреч. Пока-пока. А вам приятного просмотра. Граната за гранату. Там их двое. Ну я почему-то не слышал, как гранату не напал, почему? -то. Ой, елочка. Ой, тут сзади подлетели, сзади, сзади, двоемки. Ай, давай забирай, надо забрать, надо, надо, надо, надо, надо, надо. Чуть-чуть. Ай умничка молодец! Хорош. 10, 10, 10, 10, 10! Да щ... они сзади здесь залетели и поучили по щам. Красотка. И ты в 6 пальцев играешь, а Камила всего лишь в 2. И ты сейчас в Мак 10 попала по челу в окне? Прыгая с мотоцикла, ты что, смотришь? что Читы выключи хотя бы, ты же на ютубе вообще-то свечишься. И не только на ютубе, у тебя сзади чел еще. А я бы сзади вас забрал бы, он мешается. Вот, все. И справа, по-моему, еще есть чел. Ох, их там двое. Верхнего, кстати, можно это какашку кинуть гранату, да. Получи! Засранец. Ну, прям губ. Нет, не попал. Еще и турель поставил, боже мой. Так, ну-ка, не обижать манчика. В смысле не обижать манчика? Не получится, говорит, это мое и во мне. Не-не-не, я тебе выбью, твою самолюбие. У меня есть хорошая дубинка. Дам по горбяке и все. В смысле это она нам говорит? Я сам лично видел, как Там она частенько играет два пальца. Да, чистенько неинтересно. Он наш выпал! Хар... Харви Девельсон Привет, я новенький подписчик Давид, привет, спасибо огромное За подписку, за поддержку Так, это Если заберешь топчик, я это точно выложу Но я это зря сказал Потому что сейчас будешь пальчики дрожать Не дрожи пальчики Выпей самогоночки Закуси сальцом Граната летит. Ты молодец, какой мальчик-то. И сейчас подбегай к нему поближе, чтобы его дрон хапнул. И это будет ваншот, ванки. Только ты как-то вышел неправильно. Вся, он за тачкой. Ты в курсе, где он? Капец, он в Диана! Девочка, девочку, замочила. Умничка. Я 13 человек заставил удалить игру. Не смеши, Батик, подожди. Пока не смеши. Пока не смеши. Нельзя не Давид, если у тебя еще есть трова, зайди в описание, там есть ссылочки на все, подпишись, чтобы не пропускать наши стримы. Или это резкость пальчиков. И справа -то. Харви опять, Харви 2, нифига себе, Харви 1, Харви 2. Я так отреагирую. Я думал, это Харви 3, но это бесподобный топчик, я его точно Это да, было очень красиво. Я даже не знаю, что здесь сказать. Здесь чисто аплодисменты. Ну, блин, ну я, я, я, я чё? Я даже не знаю, что. Чатик, что пишем? Хэштег Камила Молодец. Или Киберспорт, во. Хэштег Камила Киберспорт. Ну-ка жирнущие лайки прожали на ютубе.